Ну, Наталья сейчас у нас прозанималась курсом женским на тренажере Провилом нашим, и она поделится своими впечатлениями, как это было. Ну, я поражена, насколько изменилось мое внутреннее состояние. Я утром проснулась с каким-то легким, эм, легкой такой эмоциональной нестабильностью, когда не понимаешь, откуда корни растут. Ну, ладно, в общем, это женские такие штуки. И когда я позанималась на Провиле, я почувствовала, как я простроилась, как я собралась, как я собралась, и... собрала свою матрешку, да? Да, собрала свою матрешку, верно, ты все говоришь. И я почувствовала, как изменилось мое состояние, изменилась направленность моих мыслей, соответственно, сейчас я по-другому проживу свой день, это совершенно точно. И вот она работает ровно так же, как ты сказал. Тренажер, который меняет не только там тело, и состояние, а который меняет жизнь. Потому что из этого наша жизнь состоит из наших состояний, мыслей и просто поступков. Очень здорово, мне понравилось. Большое благодарность за то, Благодарю. что вы меняете людям жизнь. Благодарю. Ну, получается, если заниматься регулярно, то мы регулярно будем менять свое состояние, влиять на себя, научимся контролировать свои эмоции, мысли, да, тело, физическое содержать в чистоте и в силе, и тогда мы меняем свою жизнь. Так что, друзья, если вы хотите поменять свою жизнь Регулярно занимайтесь на нашем тренажере ПРАВИЛА, по нашей методике, поскольку это не просто физкультура, это целая идеология здорового образа жизни в нашей родной традиции славянской, которая уже веками пользует, пользуется спросом и реально меняет людей.